Всем привет, друзья! Последний месяц протестировал я 5 интересных сервисов. Точнее было больше, конечно, но эти 5 я выбрал. Покажу свои результаты и объясню, что это за такие сервисы, на которых можно зарабатывать именно новичку, без каких-либо знаний специальных, просто тратя свое время. Первый сервис Cashbox. На нем мне удалось заработать 851 рубль. Здесь довольно высокооплачиваемые задания. Их сейчас 21, но доступно Из того, что их мало а без этого заработок составил Не очень много Но они довольно простые все И поплачиваются в 5, вот 17 рублей, в 10 рублей есть И занимает это не так уж много времени Я вам рекомендую Буквально занимает минут 20-30 в день Чтобы выполнить все эти задания Потому что они очень простые И можете прикинуть примерно рублей 50, я думаю 70 где-то получается в день зарабатывать только с этого сервиса на втором месте сервис LightFrog мне он показался довольно интересным потому что я пользовался им часто как рекламодатель именно но решил попробовать позаработать здесь и вышло у меня 6,5 долларов здесь очень много соцсетей на которых есть свои задания Читатели, то есть читатели facebook, лайки подписки, также есть Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Пинтерест, Skype, просмотры веб-сайтов, очень много интересного. Заданий огромное количество, оцениваются они. Давайте посмотрим, к примеру, Facebook подписки, так сейчас не посмотрим. Вам нужно будет установить клиент от LikeRock и уже через него работать. но ну, в среднем где-то по одному, по два цента, то есть что евро точнее евро скажем так вы будете получать с этого довольно хорошая оплата учитывая что сейчас рубль упал ну в общем тоже вам рекомендую переходим к следующему сервису это Q-comment раньше он базировался только на написании различных комментариев а сейчас же вы можете как и в остальных выполнять задания в стиле ставить лайки, писать комментарии на блогах, в интернет-форумах, азартные игры. Вот здесь можете именно лайки, репосты, подписчики, подписка на YouTube. То есть, ну, все что угодно здесь есть. Также есть оплата в долларах, есть в рублях, кто как выставляет. Задания, конечно, не очень дорогие. Ну, примерно средняя цена рубль 2. 50 копеек дешевая, рубль 30, вот рубль, ну, в районе рубля средняя. То есть, вы ну, можете прикинуть, да, 100 заданий выполните за день, 100 рублей получите. Я особо не напрягаюсь, набил 780 рублей. Я вам сразу говорю, все эти деньги, которые я набил, я их не выводил с этих сервисов. А знаю, что выводы есть, то есть, это проверено. Сервисы все по отзывам я нашел, то, что они платят, но я не выводил, чтобы именно показать вам свои результаты. А четвертый сервис PRMbis. Тоже огромное количество заданий также не напрягаясь, вы можете именно в нем позаниматься, для рекламодателей хорошо, ротация, добавление друзья, ВК, вы добавляете вас, добавляете если нужно кому-то раскрутить свой аккаунт и довольно много здесь интересных вещей есть, да, интересный сервис мне он очень понравился и пятый, это подойдет тем кто любит поиграть, мне он тоже больше всего понравился, конечно я не люблю тратить свое время впустую, но именно здесь мне понравилось тем, что, играя в игры, устанавливая их, вы получаете кредиты, а кредиты вы можете перейти потом в магазин, и я набил 28 тысяч кредитов буквально ну, за месяц, да, и там может по полчаса в день тратим на какие-то игры, и то ради интереса, 36 игр и 36 заданий, и Выполняя их, вот, участвуйте в конкурсе и так далее. То есть, вы можете выиграть еще больше кредитов. И в магазине вы можете обменять на кристаллы для онлайн-игр и так далее. Ну и также на деньги. Примерно 11 тысяч, по-моему, 880 кредитов стоит 600 рублей на киви-кошелек. Вы можете вывести. То есть, у меня примерно полторы тысячи рублей я набил за это время. И суммарно на всех этих сайтах у меня вышло где-то 5 Пять с половиной, я не читал не прикидывал, сейчас я буду вводить все эти деньги и уже э, уже сделаю какие-то выводы, что мне это пришло с, именно с этих сайтов. Ну, в принципе, если у вас есть время заниматься этим, я рекомендую вот именно этих пять сервисов интересных. Это не сервис принц за копейки, не какие-то уже затертые сайты, а вот именно новенькие, о которых еще мало говорят и маленькая конкуренция, поэтому можете выполнять задания. Ну вот, в принципе, и все. Если это видео показалось тебе полезным, подписывайся на канал, ставь лайк. Жду ваших комментариев. Всем спасибо. До свидания.